Всем привет, ребят! Полкадот уже не тот, экосистема плохая, много на него жалуется. Heavenwood Wood покинул пост SEO -полкодота. и Давайте разбираться, на самом деле все так плохо с этим проектом, или все же есть какие-то лучки надежды и он остается таким же перспективным и фундаментальным проектом, который был и до этого. Как бы там ни было, я покажу как покупаю доты сейчас с дисконтом 30-35% по ниже цене, чем стоимость рыночная. Если то, что вы услышали, вам это интересно, присаживаемся, ребят. Поехали. Да, ребят, и перед тем, как начать, кому-нибудь тяжело, нажмите, пожалуйста, лайк для продвижения видео. Можете писать сразу комментарий, что вы думаете про проекте системы Polkadot. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки под видео в описании, там информации, как всегда, я даю намного больше. Так, что такое сам полкадот? то ни разу там не слышал, не видел. Вот ссылочка справа вверху, я давно снимал видео, я думаю оно актуальное, про сам блокчейн, да. Они следуют сейчас в дорожной карте, обновляются постепенно, да, какие-то обновления есть. Но сам Polkadot это своего рода блокчейн нулевого уровня, как бы ядро, реличай у них называется, и поверх него строится выходят новые проекты. Их называют парашейными, и за эти парашейные, чтобы попасть в экосистему полка ДО, пользоваться их защитой, высокой безопасностью, масштабируемостью и высокой скоростью пропускной способностью да, по транзакциям, то парашейным этим нужно было выиграть голосование в аукционах, в которых мы тоже участвовали. Мы лочили свои ДОТ в пользу какого-то проекта. Проект давал нам за это награды. Так вот, с целью хайпай поймать естественно как спекулянты мы в первую очередь спекулянты, мы хотели заработать лучше таким образом свои доты там, на два года, рассчитывали не так как на доты, а как на то, что те вознаграждения, которые нам дают проекты, отобьют сразу нам стоимость вложенных дот так вот, на самом деле здесь пришло огромное разочарование для большинства, в том числе и я, я признаю идея Получилось не очень с точки зрения спекулятивности. Все это превратилось в очень долгую историю. Что единственная надежда выйти в плюс это то, что ДОТ вернется к своим ценным значениям. Ну и это все произойдет ну, уже не через два года, а через год. Так как год ровно уже прошел. И на это, я считаю, есть две причины. Первое, это то, что поращейны вышли на самом конце рынка, бычьего забега, да. И я считаю это бредом, когда говорят, что полка дота напихали по 50-40 долларов, люди получили поращейны и обвалили дот. Ну, на самом деле обвалился весь рынок. Обвалился биткоин, и возьмите любой литкоин, минус 90% просадки, а то и больше. Поэтому я не думаю, что там прям ждали все, весь рынок ждал, биткоин ждал, эфириум ждал когда же этот полкодот там запустит свои 10 парачейнам и мы всех поброем. Я думаю это не серьезно на самом деле. Здесь история скорее всего другая и мало кто хотел заморачиваться на экосистеме полкадота и строит здесь свои проекты. Вот, например, в космосе оно там работает все полегче. В планах там технологии. И здесь пришли такие проекты, вот такие, знаете, технологические, нам бы что-то строить, все такие программисты. И на самом деле, вот на сегодняшний день в медвежьем рынке Polkadot строится, и он является одним из активных по разработкам, программистам и держит первое место наравне с эфириум. Поэтому, на самом деле, эта система самая наполняемая вот именно по технической части. Но в то же время отсутствует полностью маркетинг. Абсолютно полностью отсутствует маркетинг. И у них кредо такое, что технологии прежде всего, а потом маркетинг. И получается, мы как спекулянты попались на эту удочку, потому что никто из этих проектов врачейных, которые выходили, свои проекты не продвигали, как любая помойка. Даже возьмите любую там шибу какую-то. Э, там Маск, там что-то скажет, растет, еще чего-то. Любой проект, который выходил, просто там in, ну любой проект. Возьмите, он там давал сумасшедшие космические иксы. Да, Polkadot тоже дал иксы, но вот те парачейны, которые на нем выходили, они не дали в отсутствии маркетинга и в то, что рынок начал падать. И самый удачный парачейн, который я считаю в, в экосистеме Polkadot, это, это является Мумбим. Вы на своем экране видите, какая у него уже огромная экосистема. И это единственный проект, в котором я отбил свои доты. При разлуке 30% я отбил свою стоимость дот-долларом. Теперь у меня просто остаются там халявные доты. Момбим – это EVM-решение для экосистемы Ethereum. То есть здесь все можно... Беспрепятственно использовать то, что используется на эфире, использовать в мумбиме. Только, естественно, это все будет быстрее. Пользоваться будете защитой самого полка дота. Ну и скорость, и цена за транзакции, проводимые, это сущие копейки по сравнению с эфиром Проект очень интересный, сильный, тоже с сильной командой. Рекомендую тоже GLMR их токен рассмотреть. Он там ползает по дну. Можно с текущих уже начинать подбирать долгосрок. Так вот, смотрите, по поводу полка Дота, уход Гевина Вуда, всех очень сильно расстроил, почему-то, я не знаю, он же не ушел полностью с Полкадота, он ушел с поста, э, ну, СИА там, генеральный директор, ну и толку, что он его занимал, это знаете, как я футбол люблю, вот смотрите, я еще могу побегать. Я хороший футболист, но мне говорят, нет, ты будешь тренером. То есть руководи командой, там, вот у тебя должность такая, ты будешь там сверху. Да? Но это не его, он хороший игрок. А здесь он в плане не игрок, а именно отличный разработчик. То есть он стал в экосистеме Палкадота сейчас главным архитектором. Он будет строить и делать то, что он лучше всего умеет. А он в этом плане в криптоиндустрии сильнейший человек. Потому что не зря же он удивлялся основателем Эфириума. И тот успех, который есть в Эфириуме, написанное там множество программ, да, которые используются. Это все является частью заслуги Гевина Вуда. Поэтому то, что он ушел э, из SEO и начинает там, надеюсь, строить и пилить, я думаю, это наоборот только усилить в технологическом плане Polkadot. Поэтому для меня эта новость не является, э, ух, какой там плохой. Они следуют дорожной карте, они все пилят. Они самые активные, как я уже сказал, программирование на криптовалютном рынке, на Ведвежке. Они добавили, кстати, кому интересно, здесь вот можно уже стейкать от одного дота, можно закидывать в пул. Можете перейти здесь на страничке разобраться, но рекомендую, чтобы вы внимательно прочитали. Там даже есть видео с субтитрами подробно, как это работает, кто хочет закинуть сюда упалка полка дот стейкинг. Я не хочу сейчас затрагивать эту тему, потому что это тема отдельного видео и чтобы не занимать время. Здесь все просто. Выбираете сеть Kusam или Polkadot, коннектитесь с своим кошельком, там Polkadot.js, например, подключаетесь и, пожалуйста, закидывайте в стейкинг и получаете проценты. А мы же давайте перейдем к самому интересному. да, То, что нас всегда интересует, это тема спекуляций, сколько мы можем заработать, если и вообще, стоит ли проинвестировать там полка да, там экосистему. Я для себя принял решение, все равно те свободные какие-то деньги, которые у меня появляются, где-то там заработаю, я маленькую часть постоянно на снижении беру, докупаю Дот по нынешней цене. И потом еще дешевле с дисконтом 35%, сейчас покажу, как э, их меняю. А на сегодняшний день, смотрите, рыночная капитализация 7 миллиардов, очень огромная на самом деле, 6,35 цена его. Э, циркулирующий объем он вообще был максимальный 1 миллиард но в связи с тем что как и любой стейкинг работает э, за вознаграждение каждый год здесь идет инфляция и уже набежала смотрите 1 миллиард 130 миллионов токенов, максимальное предложение показывает через год будет составлять миллиард 250 токенов, то есть больше чем 100 миллионов токенов попадает в рынок каждый год. И конечно же, в особенности, когда вот сейчас рынок медвежий, никто это не подхвачивает, никто не покупает, в особенности, а только те, кто стейкает, берет профит и продает, то конечно же на стакан это все давит. И чем большее количество токенов будет появляться, в такого тяжеловеса то тем больше он будет давить на цену может они исправят там когда-то эту модель но пока что это так я лично считаю, если вы вообще не покупали Polkadot, по нынешним ценам первую покупку делать это ну, однозначно, можно стоит э, инвестировать долгосрок. И если будет провал биткоина все-таки ниже там, 17 тысяч, я думаю, вот Polkadot в районе там, 3, может 2,5-4 доллара, вот в этом диапазоне, это будет конечная остановка. И набор позиций там китами, крупным капиталом, да любыми там инвесторами. Я думаю, эти цены будут очень привлекательны. И самый основной набор позиций, я думаю, будет происходить там. Но давайте перейдем, как я уже покупаю по цене там 4 доллара, там 30 центов, по-моему. Да? Сейчас цена 6.30, а я покупаю все равно по 4.30. Но когда она спустится там по 3, по 4, я смогу брать полкодот по 2, по 2.50. Как я это буду делать? Ну, во-первых, нам нужно установить кошелек Polkadot.js, вот ссылочка, я делал обзор, он давний, там, по-моему, год назад, но я думаю, ничего не изменилось, он еще актуален, там разберетесь, как установить кошелек этот, ничего сложного нет, как и любые другие кошельки. В этом кошельке полностью вся экосистема Polkadot, их парачейны, все, что есть, и Кусама, и Polkadot, все в одном месте. Так вот, если у вас кошелек, да, вы покупаете на любой бирже, например, Binance, да, там кто не зарегистрирован в Binance, OKX, например, ссылки тоже под видео в описании, регистрируйтесь на бирже там со скидками. Потом вы покупаете там Polkadot, там по нынешнему курсу вот, вы захотели купить на долгосрок. Купили, берете, копируете адрес, вот взяли, скопируете и переводите в сети Polkadot, только в сети Polkadot. У вас попадает на кошелек, вот у меня тут 45 токенов, да. Доступно 44, на этом кошельке рекомендую оставлять баланс свободный 1, 1 и 2, да? чтобы кошелек был постоянно активный. И теперь я перехожу в их парачейн, который тоже на полкодоте, у него тоже там заносили немного, и подключаюсь к, этой самой, к их системе. И какая здесь интересная ситуация, смотрите. Нам нужно вот эти полкодоты, видите у меня, 44, э, трансфером перекинуть в Parallel Finance. Я беру и перекидываю 44 токена. Подтверждаю и нажимаем Confirm. Вводим пароль от кошелька. Нажму галочку, чтобы в течение 15 минут пароль повторно не вводить. Так, сори, что неправильно напечатал. Все, вот есть, подписали транзакцию. И теперь наши доты перешли э, в параллель. Далее мы берем и нажимаем вот здесь swap. И смотрите какая ситуация. Здесь есть вот такие C-DOT. Видите я регулярно тут докупаю. У меня тут было 41 дот. Сейчас еще 43 э, докину. Ну даже не 43, а получится больше. Вот если мы поставим к доллару и перевернем. Вот этот C-DOT стоит. Вот один я наберу. Видите сейчас цена 4.66 у него не 6.35 а 4.66 то есть дисконтом почти 35 процентов си дот это производная настоящего дота те доты которые мы закидывали в э, еще год назад и они ликвидны но они стоят дешевле поначалу там вообще скидка была 50 60 процентов и несколько дот еще на колонат в брал но чем ближе подходит к истечению времени, когда закончится аукцион запорощейный, которые мы первые вносили, например, на параллели это будет, по-моему, 3 октября, ровно через год, то процент этот будет меньше и потом они выровняются и ДОТ будет один к одному. То есть ровно через год, так как инвестиция в долгую, в любом случае, мы получим, мы си DOT на свои ДОТ уже один к одному. Понимаете, да, в чем еще выгода? Поэтому сейчас то, что мы набираем на низах рынка, в любом случае, это как минимум на год. Я не думаю, что Дот там э, и вообще Биткоин покажет максимальное свои значения, даже если рынок развернется. Я не думаю, что он успеет это сделать до конца там 23 года. Поэтому в любом случае полгода у нас есть для набора вот такой позиции и там уже... Мы обменяем на свой дот оригинальный и если цена нас будет устраивать, например, 40-50 долларов, он вернется к своим хаям, то мы заберем просто 10 иксов и это будет отлично. Что я делаю? Беру свои доты. Вот видите, за один си дот дают 0.74 дота. А за один оригинальный дот, который я отдаю, я получу сейчас 1.33. Поэтому я нажимаю вот Макс максимально. И за 44 дота я получу сейчас 58. Понимаете, да? Насколько это выгодней. Даже, друзья, например, даже если вот вы такую сделали махинацию, а дот сейчас резко подскочил на, не знаю, там на 10 долларов или сделал x2 и вы захотели там резко его продать, вы всегда можете седот назад обменять на дот оригинальный, ну и продать там, выйти в доллар. Главное, чтобы вы не были в минусе. То есть не обязательно это год ждать. Вы как хотите. Все, беру, нажимаю swap и смотрите, чтобы операция прошла, вам нужно будет для комиссии немножко э, токенов пара. Это токены проекта Parallel Finance. Если у вас их нету, у меня они просто есть, вы просто заходите в Discord. Parallel Finance и вот заходите сюда Phuket Параллель и здесь вот пишите вот такую штучку знак восклицания Drip и потом вставляете свой адрес от пара адрес берете здесь в кошельке Polkadot.js нажимаете вот пара нажимаете переключиться и вот на тот кошелек, который вам надо, вот здесь копируйте адрес, идете в Discord, пишите, пишете да, вначале вот эти штуки и потом там вставляете в свой адрес, вот, отправляете и вам кинут там одну монетку пара или сколько вам хватит там на 3-4 комиссии провести. Кому это будет нужно, я могу скинуть там, пишите мне в личку Телеграм-канал, я вам скину ссылку на вот эту всю историю, на Дискорды, чтобы вы могли зауч... ну, зайти и получить эти токены. Теперь мы имеем уже 99 монеток DOT. Таким образом, я потихонечку на каждой просадке собираю. Там, купил на 50 долларов, купил там, на 30 долларов, там, на 100 долларов. Как, как получать? Свободные деньги появляются. Беру DOT по текущей цене и покупаю еще по нижней. Потому что эта инвестиция как минимум на год, а то и больше. Поэтому я вот делаю вот такую штуку и покупаю токены дешевле. И чем ниже DOT упадет, тем ниже я буду еще его брать. Но смотрите, здесь будьте осторожны. Тоже, да, это, так сказать, настой, страх и риск. Естественно, полкадот держать, например, на своем кошельке, это более безопасно. Вы уже заходите сюда в Parallel Finance. Это парачейн полкадота, Это их экосистема DeFi. То есть здесь много чего. Здесь и парачейны можно лочить. Но какой бы он все равно там надежный не был, все равно там присутствуют риски. Не дай бог их могут там взломать. Я не знаю, эти седоты может там вытянуть... Надеюсь, такого не произойдет, но имейте это в виду и не нужно там рисковать всей суммой. Поэтому, если хотите с дисконтом покупать доты или у вас есть там, например, вот сейчас свои доты, вот у вас там есть 10 дот, например, или у вас там 100 дот, неважно там даже по какой цене. Например, вы видите, дот упал там на 4 доллара. Вот вы захотели воспользоваться такой штукой. Вы заходите сюда, свои доты меняете по цене, которая не 4 доллара, которая будет стоить там, сколько там, 3 с чем-то, да и вы получите больше количество DOT. Таким образом можете варьировать, набирать по более-более низким ценам долгосрок полка DOT. И надеюсь, он нас порадует. Потому что по этой цене, которую я только что уже взял, 4.50, как раз вот возврат к 50 долларам, я думаю, все у них получится и как минимум мы вернемся к этим значениям, то это и будет вам те самые 10X. -о. Единственное, да, действительно, что напрягает меня в Полкадот, это то, что они э, ну, со стороны разработчика, это, конечно, хорошо, что они там все умные, такие, сидят, там что-то делают, пилят, ни на что не обращает внимание. Но для нас, таких спекулянтов, конечно, нам интересно, чтобы они вбуховали деньги в маркетинг, да, чтобы весь мир кричал про Polkadot. Тогда, конечно, эта тема может стрельнуть капец, потому что действительно у них продукт очень сильный, мощный. И если разобраться, там, что порог хода был там, э, сначала, э, чтобы участвовать в парачейнах, может, это многих отпугивало, что надо учить ДОТ, э, трудно затрагиваемый там процесс, долгий, э, вернее, труднозатратный. Да? Но есть еще такие вещи, вот они сейчас пилят, вроде уже там допилили как паратреды, то есть они могут проекты подключаться более с, там, с мелкими возможностями, наполнять экосистему без вот этих аукционов. Там уже есть и пара нити. Ну то есть множество-множество проектов уже э, с легкостью смогут попадать в экосистему Polkadot и пользоваться ее преимуществами, защитой, безопасностью, ну и высокой пропускной способностью, которая, кстати, сейчас 1000 в секунду транзакции проводит, а до конца года, может в начале, в первом квартале следующего 100 тысяч и миллион транзакций они хочет догнать. То есть это будет супер быстрый масштабируемый блокчейн. Ну и на самом деле я верю в Polkadot меньше, чем его э, человека, ума, мозга Гевина Вуда. Потому что вот именно наличие его и то, что он садится и будет пилить больше проект, чем ходить где-то выступать, представлять полкадот для меня это лучшая новость. На самом деле я думаю, всего мозгами он что-то здесь